Доброго времени суток, 17 января, обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле, меня зовут Вячеслав Так, как я вчера и говорил, биткоин пробил, ну точнее начинал там немножечко удерживаться еще И пока еще показывает, да, под сотым увингом, о котором я говорил, вот он, приближу его немножечко, чтобы было хорошо видно Вчера дал фитиль, откатился, сегодня тоже открылся в минус, пока еще за ним удерживается. да, То есть я предвидел такое развитие событий, ничего пока все-таки страшного не происходит, как я говорил. То есть он может здесь быть сегодня, завтра уходить вверх, или же какое-то время здесь консолидироваться, потом снова уходить вверх. Все-таки дальнейшего даунтренда я не ожидаю. Считаю, что это уже конечная фаза снижения, соответственно, хорошие цены для закупа. Те, кто сидит, не паникуйте, опять-таки, не нужно сбрасывать свои, свои монеты. Еще немаловажные такие факторы вчера встречал, хочу сейчас с вами поделиться. Смотрите, интересные моменты какие. Значит, вот скриншоты с CoinMarketCap а за, ян за январь. Ну, начиная с 2015 года. Посмотрите, практически в каждом году, начиная с 2015 года, происходило нисходящее движение такое коррекционное, достаточно, достаточно большое. Да? 15 год, 2017 мы можем видеть да? 16-й и вот сейчас 2018 происходит ровно. Точь в точь то же самое. И еще интересный момент: посмотрите на процентовку по коррекциям. <клёх> Начиная с, ну, с 17-го, да, 31, 37, 34, 30, 30. то есть практически вот мы сейчас находимся в таком же диапазоне, да, то есть это что касательно вот таких вот интересных наблюдений, да, ну я естественно их делал не сам, это я находил из новостных источников, с них все позабирал, вот для себя лично интересно было, я своим сюда студентам его позбрасывал люди смотрели вот таким вот образом то есть ситуация такая, да что там по новостном фоне, да, то есть сейчас нужно не забывать, что период экспирации фьючерсов на этой неделе происходит, когда точно я не скажу там, по-моему, начиная с сегодняшнего дня, там, заканчивая концу недели, что в этом роде, такой из факторов, когда после которого, точнее, стоит ждать роста цены далее, давайте, ну, то есть по остальной альте говорить особо тоже нечего вы видите все сами Практически все идентично Вот Сиакоин, правда, вырвалась Но это она вырвалась к тизеру А к тизеру она, насколько я знаю, не торгуется Нигде торгуется она только к биткоину Вот, какая там котировка к биткоину Можно, конечно, посмотреть Но я думаю, это ничего хорошего Давайте на битрикс посмотрим К биткоину она тоже очень даже хорошо сегодня пошла То есть, ну, я думаю, что к биткоину там не один инструмент показывает сегодняшнюю силу Сегодня, точнее, силу. А вот к тизеру, конечно, все красное. Вот, поэтому, короче, не стоит лезть мне туда, куда я, куда я не торгую. Вот так вот. Что тут на пятнашке? На пятнашке сейчас показывается восходящее. На битке такое небольшое. Вот, но ну, все-таки я думаю, что мы не сегодня, а завтра должны все-таки увидеть более глобально какое-то восходящее движение. Поэтому не дергайтесь, нужно этот момент пережить, перетерпеть, и я думаю, что будет все благоприятно. Так, из таких положительных новостей, это то, что там какой-то один из банков тоже на Уолл-стрит рассказывает о том, что он видит перспективу биткоине 100 тысяч в восемнадцатом году опять еще одно да то есть Сначала затихли какое-то время, теперь снова начинают они возобновлять вот эту свою идею. Также он сообщил о том, что эфир может обогнать даже по капитализации биткоин. И тоже в 2018 году это тоже как бы неплохая причина, неплохой слух для нас и для роста вообще самого биткоина и капитализации крипторынка. Там еще баскетбольные Мавриксы, по-моему, баскетбольная эта команда собирается продавать свои билеты еще за биток, насколько я знаю, да, такой Прошел такой новостной фон еще относительно этого. Вот. Ну а по поводу негатива я уже говорил вчера, то что там Китай да, пытается что-то делать. Корея это было уже давно. Пока вот развитие событий так происходит, как я и говорил об этом вчера. Мы усматриваем ход ниже сотового мувинга. Какое-то какое пока здесь закрепление минимальное там, инструмента на дневке, если смотреть. Ну, посмотрим, как оно будет себя вести дальше. Даже если инструмент будет уходить вот сюда низко-низко, ну, это, конечно, уже будет более, более такая паническая ситуация. И неизвестно, как вообще народ будет на нее реагировать. Такое развитие событий маловероятно. Я вижу четкий уровень 10 тысяч. 9600... Можно говорить и 9600. Это смотря кто смотрит с какой стороны свечей. 10, 9600 это практически один и тот же. У нас же уровень не, не конкретно какая-то цифра, диапазон. Вот поэтому, да, считайте 9600, тысяч это уровень поддержки. То, что конкретно вот сейчас от него отбилась цена, ну, у меня допустим это 9700. Вот Кого-то это 9600, но по, по факту это уровень ближайших 10 тысяч. А Токен децентрализированной биржи. Ну смотрите, если у них там есть демка какая-то, то есть то, что можно уже сейчас поп попробовать, потрогать. И проблема, смотрите, децентрализированной биржи, во-первых, она заключается в чем? В возможности вот этих атомарных свопов между блокчейнами, а такая возможность существует ну, не между всеми блокчейнами, к сожалению, и здесь вот именно конкретно в этом сложность. Если они эту проблему решат, и при всем при, всем при этом, во-первых, это же, поймите, это микротранзакции, да, то есть те микротранзакции должны быть тоже включены в эту систему блокчейна монеты. Должен быть принят Lightning Network, потому что без него не будут атомарных свопов между... Ну, короче, там куча-куча вопросов. Я не знаю, как они будут это реализовывать. На данный момент, по-моему, это... Еще ни одна децентрализованная биржа нормально не работает. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Я с удовольствием испробую новую какую-то платформу, но ну, если она будет толковой, потому что то, что есть сейчас, это далеко очень от идеала. Спасибо тому, кто будет смотреть это видео в записи. Напоминаю, что обзор крипторынка и рекомендации по торговле ежедневно проходят. В инстаграме будет ссылочка, там будет прямой эфир, он проходит ежедневно в 14.00 по МСК. Пожалуйста, приглашаю вас, можете задавать там свои вопросы, я по возможности на них буду отвечать. А также напоминаю, что новое видео на канале выходят ежедневно, стараюсь укладывать до 18.00. Если понравилось видео ставьте лайк, пишите свои комментарии по поводу обзора, то что вы думаете мне интересно, ваше мнение. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Напомню, что все ссылочки будут в описании. И до новых встреч, до завтра, пока.